Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу представить вам международную компанию SFI. Компания создана в 1998 году только с одним продуктом в США. И на сегодняшний день компания пользуется заслуженной любовью несколько миллионов сетевиков из 198 стран и имеет около 70, 70 тысяч товаров. Компания SFI прошла Аккредитацию, знак которой вы можете увидеть на, внизу на его сайте. Открыть значок и проверить компанию. Лидер компании Гэри Карсон с 1985 года был главным маркетологом и лидирующим дистрибьютором в нескольких крупных компаниях. Вступление. В компанию абсолютно бесплатно. Оно не налагает на вас никаких обязательств. Также компания предоставляет вам бесплатное обучение. Со второго или третьего месяца, конечно, как и в любой сетевой компании, у вас появятся небольшие расходы. И так ежемесячные расходы у вас не превысят 20-30 долларов, так как мы должны, все сетевики, пользоваться продукцией, продуктами этой компании. И сколько же и как быстро тут можно заработать? Заработать можно очень Хорошо. Выйти на четырехзначную или даже шестизначную цифру возможно. Но, конечно же, не за один месяц и не за два. Это будет как бы зависеть от вас. Это бизнес, его нужно развивать. И в зависимости от вашего усердия вы сами можете определить себе срок. Компания же помогает нам, обучает, дает нам партнеров. И только мы можем э, заработать хорошие деньги деньги и развить свой стабильный бизнес или забросить и не работать. Сейчас я вам покажу генеалогию, то есть где компания дает э, рефералов. Вот, вы видите, на белом фоне это моя первая линия, зеленый фон, соус спонсор. Это компания дала мне рефералов. Также мы должны обучать рефералов, работать с рефералами. Это наша задача, как в любом сетевом бизнесе. Сколько можно заработать? А давайте посмотрим здесь профиль в успех. Посмотрите, какие молодые и какие у них заработки. Но, конечно же, это не один месяц и не два. Это усердная работа. Я же со своей стороны подготовила для своей команды обучающие уроки, шаблоны писем, ежедневный план для каждого моего партнера. У нас есть командный сайт, подготовили, где есть новости, обучение, где я выкладываю уроки. Естественно, все будет за паролем, только... Моя команда будет иметь доступ, И есть форум для общения, также есть чат для общения. Скажу сразу, все новое, я также недавно вошла, хотя пробовала, пыталась свои силы с ноября месяца 2012 года. Но разобралась в компании вот буквально сейчас. Поэтому могу уже э, и сделать какие-то уроки и чему-то научить. Э, еще хочу сказать, что компания э, развита в 198 странах, но Россия и СНГ не развиты совершенно. То есть люди зарегистрировались, пытались, так же, как я, Пытались, но бросали. Сейчас же у нас есть шанс быть первыми и развить этот бизнес в России и странах СНГ. И зарабатывать достаточно много, чтобы забросить все остальные проекты и компании. На этом я буду заканчивать. Друзья, регистрация, ссылочка ниже. Вы всегда меня можете найти в скайпе. Всего вам доброго, удачи, успеха. Пока-пока.